Доброе утро, друзья. Я недавно проснулся и мне срочно нужно позавтракать, потому что я проспал. День у меня обещает быть насыщенным, поэтому мне нужен хороший, плотный, вкусный завтрак. Сегодня я приготовлю очень быстрый сэндвич с курином филе и замечательным соусом песто из горохов. Итак, что же нам понадобится для приготовления? Нам понадобится куриное филе, примерно 200-250 граммов. Далее возьмем хлеб, в моем случае этот хлеб панини. Но вы можете использовать любое другое. Для горохового песта нам понадобится примерно 100-150 граммов свежего гороха, порядка 10 грамм листьев мяты, 40 грамм сыра пармезана, 30 граммов кедрового ореха. Я заранее их обжарил. Далее возьмем любой сыр. В моем случае это гуда, но вы можете использовать, к примеру, сыр сулугуль тоже хорошенько подойдет. Далее у нас пойдет Два зубчика чеснока, один средний томат, соль, перец по вкусу. Первым делом нам нужно порезать томат кружочками. Переложите все в миску. Далее порежем очень мелко один зубчик чеснока. И отправляем помидору. Добавим чутка перца и соли по вкусу. И полем немного оливковым маслом. Примерно пару капель. Хорошенько перемешаем. И оставляем на несколько минут пусть маринойца. Далее приготовим гороховое песто. Выкладываем горох в чашу. Сюда же добавим листья мяты. Один зубчик чеснока. Натрем чуточку пармезана, примерно 40 граммов. Сюда же отправляем кедровые орехи. Горох я использовала в свежем виде, но если вам не нравится горох, вы можете сделать просто классическое песто с базиликом. А как готовить классические песто, я уже показывал в предыдущем видео. Далее сюда же добавляем чуточку соли и перца. Соли будьте осторожны, потому что пармезан у нас солен. И все хорошенько перемешиваем ручным блендером. И добавляем тонкой струйкой оливковое масло. Песня наша готова. Она у нас должно получиться такой густой. Я добавил примерно 50 миллиграммов оливкового масла. Теперь перекладываем в чистую посуду. Все обязательно пробуем. Идеально. Теперь займемся куриным филе. Нам нужно хорошенько ее посолить, поперчить и полить немного оливковым маслом. Затем нам нужно пожарить на очень раскаленном сковороде. Все хорошенько солим, затем перчим, поливаем немного оливковым маслом. Все те же действия делаем с другой стороны. И выкладываем куру в горячую сковороду и жарим на среднем огне примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Так, курица наша приготовилась. Теперь дайте ей пару минут отдохнуть, потом порежем на небольшие куски. Далее возьмем хлеб, намажем ее нашим замечательным соусом. Далее перекладываем томаты Можно сок из томатов тоже О. Теперь нарежем нашу курицу идеально приготовилась. Далее порежем сыр гуда. И обжариваем наш сэндвич с двух сторон до образования корочки. Так, сэндвич наш готов. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Перекладываем на доску. Берем нож пилу и режем пополам. Вот, ребят, посмотрите, просто какая красота. Сыр у нас растаял, все очень нежно, все очень сочно. Просто нету слов. Все перекладываем на тарелку. Вот и все, друзья. Наш сэндвич готов. Я его успел сделать за 10 минут. Сейчас я хорошенько позавтракаю и понесусь по своим делам. А если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления. А на этом я все. Приятного аппетита и до новых встреч. Это взрыв всех моих вкусовых рецепторов. Это очень гениально, очень вкусно. Я рекомендую, ребят.